А почему мы вообще сюда пришли? Да потому что поступ... поступила мысль, что одного из нас выдвинуть кандидаты на пост главы города Сургут. Дума не хочет нас там видеть вообще никак. То есть Дума пошла... Против воли народа. Что там по слухам? Много кандидатов. Какие документы нужны, чтобы подать на пост главы? Так я хочу заранее ознакомиться. Это секретная информация или что? Мы хотим ознакомиться с полным пакетом документов, которые необходим для подачи документов. Че, вы тоже требуете маску делать? Карантин. У нас карантин, ребята. Поэтому болеете. А? Уже переболели. Уже Мы переболели. За вас беспокоит. Так карантин должны снять, если переболели. Расмотрели. Это не является средством индивидуальной защиты. Читайте ГОСТ. Мы не отказываемся от средств индивидуальной защиты. А это не является средством индивидуальной защиты. Так если не подписано, вступило на в силу или нет? Вот такие маски выдают на одном из предприятий города Сургут. Заставляют носить. Пропитано диоксидом титана. Диоксид титана вызывает рак и разрушает кости. А это? А это неизвестно. Вы спрашивали Вы сертификат да? соответствия. Вы уверены, что она не пропитана чем-то? А потом удивляетесь, почему люди на работе сгорают за два дня. Нет диоксида титана, от маски сгорел, да? Много машин, все все хоронили, хоронили. Непонятные трупы идут. Почему вот определенную категорию населения затронуло? вот эти? смерти. Это средство индивидуальной защиты? это наши маски. Ваши? Да. Вы их сами произвели? Противогаз, респиратор, и вакуумная маска. У нас все в порядке со здоровьем. И вы ее надеваете? Ну, конечно. Ну, конечно. И все время в ней ходите? Да, да. А вы когда не лукавите? Нет, нет. Не, не. Только когда посторонние заходит? Конечно, конечно. То есть вам можно, нам нельзя? А как нет. вас пропустили на вахте без Подожди, маски? Дима, Можете но, себе позволить? Да? Вот и мы Дима, себе позволяем. А еще мы вот в таких вот антисептиках, он стоит, именно он вызывает отек легких. То есть люди мажут руки, обрабатывают поверхности. В детсадах, на улице, вот эти вот в скафандрах белых ходят, обрызгивают. Там везде есть это. Этот ПГМГ, именно этот ПГМГ и пускает водопровод. А он при испарении вызывает отек легких. А потом все удивляются, откуда столько коронавирусных? Вроде все в масках уже год ходим. Вот в магазин заходишь, дышать невозможно. Воняет вот этим средством. Ну давайте мы пройдем. И так везде. У нас каждый сам по себе, на все вместе. Не должностное? Так вы же только что секретарем представились. Давайте по делу. Сколько не должностное? Вы же секретарем представились. Это не должностное, вы не должностное лицо? Я не должностное лицо. Я секретарь. Вы боитесь телефон, чтобы я ничего не понял? Все документы вам предоставлю. Предоставьте форму, образец. Я хочу ознакомиться заранее. Ясно. Вы, вы, короче, это препятствуете. Я так это расцениваю. Благодарствую. Всего хорошего. До свидания. Вот так у нас работает конкурсная комиссия. Берите камеру. Но я не должностное лицо. Нет. заработаю не получать. Я ничего не должна. Я, не я боялся лишнее слово здесь сказать, чтобы я она не, не расплакалась. Не думаю, там Тем там более там женщина вверх. сидит. Зачем издеваться? Nee, больше всего у кого боятся? Журналистов. У нее вид такой был. Пришли четыре мужика. Ни хрена все бородатые почти. А ты жена, жена лысый. Понял? Видать, какая-то там секретная информация находится. Раз они ее не предоставляют. Вот только ради этого стоило ходить, сходить. Ради вы, вы, вот этого слова спасибо. Как вы терпение? Дай Бог вам терпение? Как вы терпите? Вам нужно памятник ставить прямо перед старой администрацией, где <смех> Полный рост. <смех> <смех> Мы же для вас же стараемся, чтобы все были здоровы и живы. Благодарствую. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. А где у вас находится конкурсная комиссия? 201 кабинет, 203. -й. Вот туда а хотим да. прийти. Ну туда давай. Паспорта. Паспорта нет. Такие такие бланки. Ну, а как вы заявляете? Я не собираюсь заявляться, я хочу поговорить. Ага, -а -а. это понятно, просто что Но, на основании документа мы вас можем запустить, по-другому никак. <реклама> удостоверение общественного инспектора по борьбе с коррупцией, удостоверение журналиста. Нет, не надо мне дать вот, да, его. А. запишу вас. Надо, и... надо, надо. Павел, вы по, вы по поводу конкурса, да? Надо позвонить нам, Павел. Зачем звонить? <реклама> угу. Благодарствую. А так, раздеваться обязательно? Будете общаться с людьми, я думаю, да? Правильно же? Выходите. А люди, люди общаются, но они же тоже одеты. Да нет, ну верхнюю одежду надо снять. Думаете? Да, масочку одеть. Сейчас еще администратор позвонит. А что, вы тоже требуете маску делать? Конечно. А согласно 417-му постановлению... Нет, будет? но вы мне об этом не говорите. Пап. Ну как не говорите? Вот есть общий ну, закон. Как бы ни было, у нас да. карантин. У нас карантин, а ребята, поэтому... Болеете? А? Болеете? Уже переболели. Уже Мы переболели? За вас беспокоит. карантин должны снять, если переболели. Ой. Ну давайте уничтожить не боем. Дело в том, что у нас, а порядок, чё, а чё у нас порядок? порядок. А если есть ум, как, куда а его Вот такие. Вход только в маски при наличии пропуска. Ну вот и все. Ясно. Пропуск еще законно, согласитесь. Порядок, порядка. Мы еще закон. Ну, я подчиняюсь как бы своему порядку. Ну, я там вы там работаете, это ваш порядок. Сейчас а там, дистантор вам масочку. А зачем мне Маск? Согласно 417 постановлению, будьте добры, а предоставьте средства индивидуальной а защиты. Ну, вот а Маск не является средством индивидуальной не защиты. не будет. А мы знаем. Ну, ну, это здорово. Вот, допустим, у меня в таких бумагах никто 7. не давал. с меня требуют, чтобы 7. люди ходили в Маск. понимаете, что это я не, говорю, я не говорю, что вы здесь ну, мне вот это, знаете, оспаривать где-то. Я боец ревизор. и всего лишь. Мне сказали, я делаю. Что? Встретят? Да мы можем сами дойти. Думаете это хорошо. Ну как это спокойно, вот вам дышать, вам дышать удобно вообще, нет? конечно. Ну такая, а если подумать, то можно и дышать свободно. Ну и будем. Добрая женщина. раньше было двое из лорца, а вы, вас аж четверо. Нет, ну мы не однажды, мы в близнецы. Расмешили. А, нет, я вас не записал. Так, серьезно. Сейчас подождите, ребята. Придут за вами. Да, за вами зайдут. Че там, по слухам? Много кандидатов. Ну, вчера двое было. Один из них Да, у Сургут, кстати, зарегистрировался. Руководитель проекта ОСУРГУТ. У нас сейчас четверо Здравствуйте. Мы хотим пройти, пообщаться по поводу, э, какие документы нужны, чтобы подать на пост главы. А вы хотите что узнать? А у нас на сайте все разрешено. А я не нашел. Так, я, вам а, я читал постановление, там написано, что вы предоставляете образец согласия на обработку персональных данных. Давайте сейчас скажу, что Предоставьте, пожалуйста, весь список и образец вот этого заявления на это обработку персональных данных. Какие документы необходимы? С собой документ по приставам. Взял? О, боги, о, мне. А папку я зачем ношу? Так, что ли, для видов? Ну, мало ли, может, ты как это, как жмурка. Может, у тебя там бронежилет. Да, титановая пластина. Весь компромат здесь, весь комфорт здесь. Сейчас скажи, надо. Да. А? Они не герметичные, сертификации в соответствии нет. Я вот такую штуку отказываюсь надевать. Принципиально. Дело в том, что я вам должна предложить. Вы предлагаете, не средств, это не является средством индивидуальной защиты. Читайте ГОСТ. Это в Вы отказываетесь? Я должна вам просто предложить. Мы не отказываемся. Подождите. Мы не отказываемся от средств индивидуальной защиты. А это не является средством индивидуальной защиты. Так что мое ваше дело. Благодарствую. Согласно 417 постановлению правительства, вы обязаны предоставить средства индивидуальной защиты. Это вас не удивляет тот факт, что все постановления Комаровой ни разу не подписаны именно по ковиду, ни разу с подписи не видел. Насколько за учреждений посещал, все говорят, один маску. Я говорю, на каком основании? Мне достают, якобы, восстановление губернатора. Стоит печать непонятная, написано «губернатор», к сырохожей печать. а подписей нет. А, чуть вы... а последний пункт написан, вступает в силу с момента подписания. Так если не подписано, вступила она в силу или нет? Все было бы смешно, вот Но... сидел паренек у нас такой красавец, Подраться. Такая... за 15 дней сварился от этого корона. Ага. Как это вот, смешно, нет? И после этого ты подумаешь, надо маску или не надо маску? И какую, какую? маску? И кому вот эти все наши... А, а, а я вам сейчас покажу, какую маску. Вот, посмотрите. Хорошо. Вот такие маски выдают на одном из предприятий города Сургут. Заставляют носить. А не реклама ли это? Нет, это не реклама. Вот вы а вот не смотрите. отказываете, чтобы я отказался от этого, пошел покупать. Не-не-не, наоборот, наоборот. Да слушайте, пожалуйста, не прибивайте, пожалуйста. Смотрите, пропитано диоксидом титана. Диоксид титана вызывает рак и разрушает кости. Заставляли носить такие маски. Так вот я вам говорю, вот когда мне выносят пакетик неизвестный, с неизвестными масками, я, я вот сразу вспоминаю вот эту масочку. Люди, вот ко мне обратились люди, говорят... А почему говорят, вы не купите, не носите такую маску? Так я же поясняю, она вредит здоровью, диоксид титана. А это? А это неизвестно. Вы спрашивали да. сертификат соответствия? Вы уверены, что она не пропитана чем-то? Я не знаю вообще, чем что она пропитана. Другого, Другого нету, да, вот это одели и таскаем. А потом удивляетесь, почему люди на работе сгорают за два дня? Сгорел-то от короны. А не от маски. Ну, естественно. Нет диоксида титана, от маски сгорел, да? А если наоборот? Да, да, да. А если наоборот? А еще мы вот в таких вот антисептиках, он стоит, обнаружили такой препарат, который называется ПГМГ. Там очень длинное название, полимер, что-то там гидрохлорид, что-то ПГМГ называется сокращенно. Так вот он, именно он вызывает отек легких. То есть люди мажут руки, обрабатывают поверхности в детсадах, на улице, вот эти вот в скафандрах белых ходят, обрызгивают. Там везде есть этот ПГМГ. Этим ПГМГ уже давно горводоканал использует для чистки труб.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 Возможности восстановления легких ПГМГ Почитайте, ПГМГ что, что такое? Со, находится в составе большинства антисептиков Нет, Делал, он, поймал, не что, он, был, он был в отпуске и пошел в магазин Да это не важно, вот в магазин заходишь, дышать невозможно Воняет вот этим средством В больнице люди подневольные, они что скажут, то есть запишет? Правильно, четверо воняет Запишите-ка там день по одной таблетке непонятных лекарств дают, к чему от чего тишина. Сын пишет письмо на комарову. Утром написал, в обед забегали. Через два дня он помер. Простая логика. И добили где? Там добили. А поймал где? Ну ладно, поймал на улице или в магазине. А добили его вот там и Все. А был без маски. А был бы в но ну непонятно. Может, а там неизвестно, еще да, может, может прожил бы еще, так что как... двоякая какая ситуация? Да ничего, я для меня очевидно на 100% процентов. У вас могут возникнуть сомнения. Вот я засомневался первый раз, когда я полгода назад своего отца ранил, Я крутился вокруг этих там моргов там и он у меня от сердечного приступа умер, не, не от ковида. Вот. Сейчас, секунду. А согласие на обработку персональных данных. Это, вот именно этот документ я и читал. Тут написано, что будет предоставлена образец документа согласие на обработку персональных данных. Предоставьте, пожалуйста. <реклама> так, я не работаю в конкурсной комиссии. Понимаете? Тогда давайте... А, вам что нужно? Согласие на обработку а -а -а, данных? Читаем. Вот, заяв... пункт 4. <проб> Пункт два. Да. Под пункт номер четыре. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме, выданное секретарем конкурсной комиссии. Вы секретарь конкурсной комиссии? Нет, я не секретарь. Будьте добры, пригласите секретаря. Слушайте, а вы если, я так думаю, что когда вы подаете документы, у вас так. все заполняется. Там. Так я хочу заранее ознакомиться. Это секретная информация или что? Нет, я не знаю. Я говорю, что я не Уз... работаю у... Узнайте, пожалуйста, или дайте нам пройти в, это, в 201 кабинет, потому здесь вот сказано, что именно в 201 кабинете все вопросы решают. Так, пожалуйста, сейчас я... Просто вы, если хотите подать документы, пожалуйста, вы можете... Мы хотим ознакомиться с полным пакетом документов, которые необходим для подачи документов. Почему нельзя пройти я не понимаю. Ну, давайте мы пройдем. И так везде. Так вот, про отца рассказываю. Когда я его хоронил, я, я не мог понять, почему там вот полный ажиотаж был, там человек 200 было. Много машин, все, все хоронили, хоронили, непонятные трупы идут. Откуда? И 90% из этих людей, я ну, по лицам смотрю, это вот люди из ближнего зарубежья. Я не мог понять, почему, а где славяне? Почему вот определенную категорию населения затронули вот эти смерти? А сейчас я понимаю, вот они все вот в магазинах сидят э, на, ну, на простых должностях там охранник, э, супервайзер, там, продавец. Вообще-то Ну, раз нет, пойдемте. Здравствуйте. А кто является секретарем приемной комиссии? Секунд, я приглашу. является секретарем приемной комиссии. Вся секунду я приглашу его. Подожди. Благодарствую. Здравствуйте. А почему без масок? Извините, надо маски надеть. Нам не предоставят. Будьте добры, предоставьте согласно четыреста 417 постановлению в средстве индивидуальной защиты. Сань, все можно не снимать сейчас? Нет. А что это? Маски. На разу... Это средства индивидуальной защиты? Да. Почему? А, да. Я не упакованы. <сос> ну, потому что это наши маски. Мы вам... Ваши? Да, вы их да. сами произвели? Нет. А где вы их закупили? Нам предоставляют. Сотрудников... А сертификат соответствия есть, что они безопасны для здоровья? А, ну, по крайней мере, Тань, а на вахте пропускают людей без масок. Это нормально? Тем да. более они Прошло в таких, А нам не предоставили средства индивидуальной защиты? Средством индивидуальной защиты является э, противогаз, респиратор. И, и вакуумная маска. Я здесь просто работаю. Я такой же работник и человек, как и вы. Вот то, что мне предоставляют, я его одеваю. Для того, Девушка, чтобы... Девушка, мы, мы не больные. У нас все в порядке со здоровьем. Вы знаете, я тоже не больная. Но, тем не менее, у меня вот предписание. Я в здание зашла, мне а сказали... Она грязная, смотрите. Мне меряют температуру. Укарите вот, это, они, они все... Хорошо. Мне мерят температуру и говорят надевать маску. Это для того, чтобы обезопасить... И вы ее надеваете? Ну, конечно, ну, конечно. Мне, я вынуждена... Можете... И все время в ней ходите? Да, да. Рассмешили. А вы не когда лукавите? Посторонние... Нет, нет, рассмешили Когда посторонние заходят, я обязательно одеваюсь. А, то есть? У нас есть вот, допустим Только когда посторонние заходят? Конечно, конечно Расмешились. Надевайте Мы друг с другом работаем, у нас полтора метра дистанция, дистанция. Поэтому снимайте Да, в кабинете, да То есть вам можно, а нам нельзя? В смысле? В смысле? У нас дистанция полтора метра есть? Между вами есть, но я считаю, что вас слишком много для этого помещения, поэтому у нас, я не знаю, как вас на вахте пропустили без масок, а как, вас пропусти... а как Нет. вас пропустили на вахте без маски? Меня без масок не пропускаете. То есть я оде... я вы, хожу, вы да? чисто да? на вахте одеваете маску, потом приходите и снимаете. Я везде из дома выхожу, надеваю маску. Я так. пошла на работу, только здесь могу снять, поклолись. Можете, высота, да? Заходят, Можете маску. себе позволить. Да? Вот и мы себе позволяем. Документы, вы? Я жду, пока мне пригласят секретаря. Ну, вы же надеете маску без маски. Да? А давайте Нет. мы лучше друг от друга станем на расстоянии полтора. Минут, а Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь что же за кабинет? Извините, пожалуйста, вы можете подождать? Я сейчас пришлюсь. Жду. Благодарствую. Пойдемте. По ну, пожалуйста, а? документы подавайте. Мы все вместе пришли. Пойдемте. Будьте любезны, по одному А мы да. все хотим получить документы. Да, просто... У нас каждый сам по себе, но все вместе. Давай. Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, а, а, уважаемые, нужно откройте, пожалуйста, переставки открыты а -а -а. и по одному заходите, потому что мы ведем, ведем, ведем, ведем принадлементы у каждого гражданина отдельно, не коллективный прием. Это мы ее И мы пока не гражданин документов, мы лишь хотим сказать, что до этого надо. А мой, мой, в моем полномочиях входит осуществить прием документов. И я прошу не проводить видеозапись, потому что я против. Вы против как кто? Как Вы должностное против, лицо? Как, как гражданин Российской Федерации. Вы здесь присутствуете как гражданин я или как должностное я лицо? Я не публичное лицо. Мы, Вы вместе, представьтесь, мы... пожалуйста. Ракитина Татьяна Владимировна, секретарь конкурсной комиссии. Должностное лицо? Нет, не должностное. Не должностное? должностное? Так вы же только что секретарем представились. Это не должностное лицо. Девушка, мы пришли сюда ни компромат записывать, ни как у вас там сотрудники без масок ходят, нас это не интересует. Я, как гражданин Российской Федерации, я вам должна дать согласие на видеосъемку и демонстрацию моего видеоизображения. Я возражаю. Подождите. Дорогу. Это не является общественным методом. Подождите, Общественное это... пространство – это другое. Я нахожусь на рабочем месте. Я не являюсь публичным лицом. Девушка, это мое право как гражданина Российской Федерации. Вы, вы не и волнуйтесь. Мы его должны соблюдать. Вы не волнуйтесь. Поэтому я вас прошу, Если вы попросите, я, вас, я замажу вас. Я, прекра... я вас прошу, прекратите видеосъемку. Дело я возражаю. Что... Я подражаю. вас услышал. Пожалуйста, а... прекратите видеосъемку. Сейчас либо рекорд Мовчана будет побить, либо мы договоримся. А Девушка, а, давайте по-человечески. Вот я не хочу вас снимать, а там что-то, какой-то компромат. видеосъемку, пожалуйста, я... уберите это средство. Давайте по делу. Смотрите, я пришел, вот есть решение, принятое на заседании там, 10 декабря 2020 года. А, здесь я сказано, чтобы я подать... Я прекратите, пожалуйста, видеосъемку. А с чего вы взяли, что я веду? Уберите это устройство. Вот это? Да. А вот это? И это уберите. А может мне самому убраться? Нет, я вас прошу убрать устройство. Я вашу просьбу услышал. Вы выполните ее, пожалуйста. Просьба не выполняется. Просьба либо принимается, либо отклоняется. А почему вы так решили? А потому что это просьба. Я как гражданин Российской Федерации. Вы здесь, вы здесь да. находитесь при исполнении должностных обязанностей. Мои обязанности не входят. Что? Участвовать в видеосъемку не, не участвуйте? Предполагаю, не предполагает. Не, не предполагаю, участвуйте. А вы с... Девушка, вы что-то в полемику вводите. Давайте Это по делу. Не вы не как не должностное, не лицо, я вот должностное лицо, вот здесь... Раз... Как не должностное Вы же секретарем представились. Это не должностное лицо. Вы не должностное лицо? Я не должностное лицо, я секретарь. Секретарь? Конкур... Вы секретарь приемной Прекратите. Подождите. Вы секретарь конкурсной комиссии? Я возражаю против видеосъемки. Так устроено? Вы секретарь конкурсной комиссии? Я секретарь конкурсной комиссии. Должна смыли Так, э, смотрите. В пункте 2, под пункт 4 сказано, что заявление о согласии на обработку персональных данных по форме, выданное секретарем конкурсной комиссии. Будьте добры, пожалуйста, предоставьте. Вы будете документы сдавать. Давайте мы будем Прежде создавать. чем их сдавать, мне нужно получить вот эту форму, выданную секретарем на обработку персональных данных. Подожди, Логично. думаете, вы документы будете сдавать? Возможно. Присаживайтесь, давайте паспорт, мы будем с вами поднимать документы. Я хочу сначала ознакомиться с полным пакетом документов, которые необходимо предоставить. Потом приду, принесу и заполню, и все остальное. Пакет документов решения Думы, по имени. Здесь сказано, что форму, выданную секретарем конкурсной комиссии на обработку персональных данных. Вы можете заполнять от руки заявления. это не воскресняется. А, вот есть... а здесь именно сказано, что форму, выданную секретарем. То есть можно от других. Можно отрукить. То есть согласие на обработку персональных данных можно это получить. Мы говорим о разных документах. Вы про, как о разных? говорите про заявление или про согласие. Я еще про раз, девушка, согласие... вы меня не слышите. Я говорю про заявление о согласии на обработку персональных данных. Я могу написать в свободной форме. Заявление о согласии на обработку персональных данных я вам предоставлю. Предоставьте, пожалуйста. Так вы это прилагаете к заявлению на кандидат на участие. Вот я и хочу ознакомиться, чтобы потом прийти и приложить. Я вас не понимаю. Не понимаете? Нет, вы документы, мы документы будем сейчас принимать у вас, правильно? Нет. Обратите внимание. Я вам еще раз поясняю, я не пришел это, подавать документы. А с какой целью вы пришли? Еще раз поясняю, я пришел получить полный пакет документов, которые необходимо подать вам при подаче документов. Доку... перечень документов решений. Вот тут и написано, что, что выдана форма, выдается секретарем конкурсной комиссии. Будьте добры, выдайте мне это. Согласен на обработку персональных данных. А, давайте еще с самого начала. То есть эти документы вы заполняете, когда вы предоставляете документы для участия в конкурсе. А как я предоставлю, если это заявление выдается вами? Так да, вы паспорт для начала предоставьте, и мы будем начинать с Да, ну, да у, меня, у меня нет с собой документов, у меня нет цели сейчас подать документы. А какая у вас цель? Еще раз говорю, предоставьте мне заявление о согласии на обработку персональных данных. Я не понимаю вашей цели. Не понимаете? Нет. То есть вы же пришли в конкурсную комиссию, чтобы сдать документы, правильно я понимаю? Нет. А зачем? А? Вы, прежде чем подать документ, я должен заполнить вот это заявление на согласие обработки персональных данных. это не прежде чем заполнить. Вы приходите... Это во время? Это во время. То есть вы предоставляете данный документ только тогда, когда я приду подавать документ. Правильно я вас понимаю? Вы зачем сюда пришли? Я не совсем понимаю. Ну все, меня не понимают. Я, я не могу понять цель вашего бизнеса. Ясно. Вы, это, вы отказываетесь дать, выдать вот заявление на, о согласии на обработку персональных данных данный момент. Мы будем с вами документы принимать на... Нет. А что мы сейчас будем с вами делать? Вы, вы, вы на вопрос будет? ответьте, пожалуйста. Вы сейчас выдадите за это образец формы мы или нет? будем принимать документы, подавать заявление. Мы с вами заполним это согласие на обработку персональных данных. Вы, мы будем документы с вами. Присаживайтесь, давайте. Выключите, пожалуйста, видеокамеру. Я возражаю. Вы видите, что оно включено? Убедите, пожалуйста, это устройство. Вы боитесь телефон, что ли? я ничего не понимаю? Мы с вами еще будем что-то обсуждать. Девушка, у меня времени мало. Вы скажите, да или нет. Вы, вы даете форму образца заявление на обработку персональных данных или нет? Заявление на обработку персональных данных, согласие на обработку персональных данных заполняется в целях обработки. Нет ваших персональных данных. Что мы будем обрабатывать? Вы их не предоставляете. Вы документы не подаете. Вы паспорт не представляете. О чем мы говорим с вами? Я не понимаю. Какова цель вашего визита? А такой вопрос. А можно эти документы? Простите, давайте мы по очереди. Я просила, чтобы вы были по одному. Вы как бы просьбу мою не откликнуть. Я с вашим коллегой побеседую, потом вы с следующим побеседуете. Ну, короче, это мы... уже не коллективный прием. Ну, как вас зовут еще Коллективный еще прием не предусмотрен. Меня зовут Родительна Татьяна Владимировна. Я секретарь Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, вы предоставите сейчас форму или нет? Мы будем заполнять согласие на обработку персональных данных, когда ваши персональные данные будут обрабатываться. Мы сейчас ничего не обрабатываем. То есть предварительно вы не предоставляете такую форму? Правильно, господин? Я вам еще раз объясню. Согласие на обработку персональных данных мы вам будем предоставлять, когда будем их обрабатывать. Персональные данные не обрабатываются. То есть все происходит только во время подачи документов? Совершенно верно. То есть вы приходите с целью подать документы. Ну, допустим, я сейчас. А вы заранее на ознакомление можете предоставить? С какой целью нас Ознакомиться, я должен почитать. Ну, мы как, когда мы с вами. Только у вас нужно ознакомиться. Здесь на месте получается. Простите еще раз, мы будем документы? Вы пришли подать документы на должность, на участие в конкурсе? Я вам еще раз поясняю, нет. Я хочу ознакомиться с полным пакетом документов, которые нужно предоставить. И в каком виде? Потому что у вас Решение. здесь, наверное, расписано не, не это, некорректно. Тем более, вот к этому решению должны были приложить вообще в качестве приложения форма на согласие на обработку персональных данных. Все, все, весь пакет документов должен быть перечислен на формой. формы. А здесь этого нет. Вот девушка выдала. То же самое на сайте Купец? находится? Да, совершенно верно. Это правовой акт. Ну, то есть, я, я вот не понимаю. То есть, тут только с документами надо прийти, правильно ясно? И только тогда вы предоставите эту форму. Но вы же будете ее заполнять в целях, чтобы мы обработали ваши персональные данные. Правильно или нет? Я вас правильно понимаю? Вы будете документы подавать на участие в конкурсе? Я вас спрашиваю, вы хотите подавать Ясно. документы? Вы, предо... не, хочу, вы не... не хотите ничего предоставлять, я так понял. И всячески я препятствуете я ознакомлению с теми материалами, которые э, затрагивают права и свободы граждан. Нет, вы Согласно Конституции, 24 пункт 2, вы обязаны предоставлять все документы, которые затрагивают так или иначе права и свободы граждан. Все документы вам предоставят. Предоставьте форму, образец. Я хочу ознакомиться заранее. Мы будем документы присаживайтесь, давайте паспорт, мы с вами будем заполнять документы. Зачем, зачем? Ничего не понимаю, я Не понимаете? Мы а пришли в конкурс, наконец, вот смотрите, так. вот такой документ мне выдали без паспорта, без персональных данных. Это, То есть меня с ним ознакомили здесь. Это нормативно-правовой акт. Это не нормативно-правова, это копия нормативно-правового акта. Хорошо, это копия. копия вот. И меня с этим документом ознакомили, видите, без проблем выдали. Без подписи, без росписи, без печати. Он опубликован в газете. Да, тем более он опубликован. А вот форма на обработку персональных данных у вас нигде не опубликована. Простите, да? Угу. Да, да, сейчас я подойду. Угу. Ну то есть форму у вас нигде нет, вы ее предоставить отказываетесь. И получается, только когда придешь, здесь на месте можно знакомиться. Я справильно понял? Вы пришли сюда с целью документы подать на участие. С целью получить всю необходимую информацию. Вот часть из нее я получил в виде решения. В решении, а формула можете... от вас я не могу получить. Какую форму? Ну, да что такое? А согласие на обработку персональных данных. Когда мы будем обрабатывать, мы вас с этим согласием ознакомим, конечно же. Вы будете документы подавать? Присаживайтесь. Ясно. Вы, Вы вас... короче, это препятствуете. Я так это расцениваю. Благодарствую. Ничего, ничего. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так вот, я вам не дорасскал. Меня удивило, почему 90% этих Пожалуйста. людей с ближним зарубежья. У нас. Как вы их терпите рост? Дай Бог вам терпения. Как вы их терпите? Как вы их терпите, Вам нужно памятник ставить прямо перед старой администрацией и энергетикой. Полный рост. Как это тоже ничего понравилось. Отбираем. А скажите честно, этих работников сюда подбирают по какому-то спецконкурсу? Ну не вас же, нет, конечно, не я также могу пойти себя выставить. Ну попробуйте, попробуйте. Толку, толку показать. Попробуйте, попробуйте, не вопрос. Просто мы все так уже взрослые люди. Думаем, там уже знают, кто будет, а это все пиар. Терпение. вам. Ой, Терпенило. спасибо. Вашими, Мария. Мы же для вас же стараемся, чтобы все были здоровы и не живы. Хоть кто-то, хоть кто-то. Благодарствую. Благодарствую вам. И вам благодарствую. Всего Спасибо. хорошего. До свидания. До, свидания. до свидания. Уберите камеру. Я вообще, я понимаю, что это вот к... фильм «Туты еще купеи». Ты ей одно говоришь, она вот просто настроилась, броню включила. Я и хотел, видишь, она даже не давала задать вопрос. Сам... Грубо говоря, тебе должны предоставить документ. ты их можешь заполнить дома, правильно? Mm. Почитать, может, ты с чем-то не согласен и так понимаешь. в том-то что... и дело. Почитать, заполнить, прийти, она тупо сидит, смиряясь, смотрит, ага, все правильно, ошибок нет, принимает. Но образецка должен быть. Так в том-то и дело, что вот решение они предоставили э -э, без проблем, сразу на входе, не проходя. И на сайте вывешено, а форма, образец формы не приложен. Это простая, просто и не выдают. Так нет, только при ней, видишь? Да. Я, говорит, не должностную лицо, но заполнять ты будешь при мне. Да, да, да. Но я не должностную лицо. Нет. И зарплату нет. я не получаю. Я ничего не должна. Я, я на энтузиазме. Я не работаю без, зар... без зарплаты, без пенсии. Я просто так сюда пришла, и я просто секретарша. Все. Ну, нет, спереди. она не секретарша, она секретарь. Секретарь, да. Нам удостоверение у Так вот, вот же ваша Нет, нет, секретарь. а по, по поводу съемки, ну такую хиню нанесет. Это? А стоп, надо было ей, знаешь что, вот это самое. Я хотел сказать, ну видишь, ты тут начал. 140-я статья Уголовного кодекса. Не, не, не надо. Ты что, она и так на земле вся, эта чуть ли а не по плакала. А по поводу съемки, какой она? Не Нет. надо никаких уголовных. Я Нет. боялся лишнее слово здесь сказать, чтобы Я она не расплакалась. Просто приду, чтобы знала. Ты что, не надо это все. Нет. А зачем она Тем более нужна? женщина сидит. Зачем издеваться? А зачем она так? Братья мне меня сейчас все память тут заберут, надо выключать. Я и понял с первой, с первой фразы. Просто это Ну, я вытащил то, что хотел, из них. Все, гасим, да, или что? Ну, комментарий будет? Да, комментарий, короче, вот, вот так у нас работает э, конкурсная комиссия. То есть размещают решение. Э, Думаю, разместил решение. В приложениях не указаны. Э, в самом решении есть ссылка на некую форму э, с согласием на обработку персональных данных. При этом сама форму э, не приложили, не опубликовали и не, не разместили для народа нигде, в том числе в самой комиссии нету. Получается, как я понял со слов Татьяны, секретаря конкурсной комиссии, что данную форму предоставят только в том случае, если вы уже конкретно придете со всем пакетом документов и начнете оформляться. Вот тогда вам подсунут, как говорится, прямо на месте подсунут и скажут быстро подписывайтесь и все». А если там 20 страниц и все надо читать, а они, видишь, как все торопит, Быстрее, быстрее, давайте, у нас времени нет, вон там звонок, я сейчас подойду и все такое. И получается, человек будет вынужден подписать, не глядя? Так же получается? Не получается, а так оно и есть. Ну, вот так и есть. Вот так у нас работает дума города Сургут. Тот самый орган. Вот, а...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 скажем так, на посту главы города Сургут. Мы тут же начали прикалываться по поводу того, что а пост э, э, шеи города Сургут освободился или нет. И принимались ли туда. Будет ли конкурсная комиссия по этому поводу на эту должность. Вот. Ну, в общем, народ хочет нас видеть там, но вот, как мы видим, ДУМА не хочет нас там видеть вообще никак. То есть ДУМА пошла... Против воли народа, я так понимаю. Мы вообще беспартийные, простой народ. Ну, вот такие дела. Так, я еще немножко позаписываю. Uh -huh. Ну, короче, переполох мы ему устроили, да? Чего они там много звонков делали? Что типа журналист какой-то? Ну, вот, ну, вот эта тетка, с которой я отошел, разговаривал, uh -huh. ей позвонили три раза. Uh -huh. И два раза. Это которая внизу... Ну, вот слева. Это за окошком. Ну, За... За окошком. Да, да, да, да, да Но... в окошке вот это сидела. Ей позвонили три раза. Ага. И два раза вот она там, да, тут журналисты, да, я в курсе, хорошо, да, мы сейчас там типа пропускаем, вышли, дали им добро. Все докладывала. Не знаю, кто ей звонит. Она туда все докладывала мне же я тебе говорю, она у меня допрос представляете минуты три. Вы журналисты нет, какое-то движение нет. Как? Вроде бы сказали, я говорю, врут, все. Врут, только, а что простой человек не может зайти, может. Ну вот, видите, мы пытаемся. Почему врут? Я я же показал удостоверение журналиста. Но, но я не представился журналистам. Я не журнал. я тем более не журналист, я. Вот ну, после этого она сказала: О, увидела э, удостоверение, я должна позвонить. И побежала. И mm -hmm. после этого потом звонки ей посадусь, mm -hmm. Когда она доложила. У них ключевое слово было журналист. Ну, ясно, самое сам это. Что, на, на, на слух. Значит, они больше всего у кого боятся? Журналистов. Вот, вот она и включала. Ну, блин, у нее вид такой был. Пришли четыре мужика. Ни хрена все бородатые почти. Почти. спаси. Один женаликий. Какой? Женаликий. Да хватит такие фразы употреблять. Алексей, я тебя умоляю. Блин, тебе вот борода пойдет. Самый добрый человек это я среди вас бородатый. А ты жена лысый. Понял? Где? Вон, жена лысый, вон лысина. Вон, уже есть. Уже волосы подбежали. Жена лысый. Все, короче, погребухал. Жена лысый. Недолго будет. Буквально через суток. И само спадет. Жена лысый. Потом новое придумаем. Да. Волю-то отращиваю по чуть-чуть. Самое главное, что, видишь, без масок. И там зашли, и туда зашли. Они ну, как набежали с этими масками. Ну, и, видишь, эти тоже охранник и Такое гардеробщица. Такое впечатление, что они эти маски шьют, сидят. Вот им работать некогда, они сидят, маски шьют. Нет, так это официальная информация, опубликованная на сайте. То есть они ее предоставили. А вот согласие на обработку персональных данных, видать, какая-то там секретная информация находится, раз они ее не предоставляют. Так. Да, и не публикуют. Главное, вот здесь вот это, в пункте 2 написано. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме, выданной секретарем конкурсной комиссии. Ну Опять же, не написано, что заполняется, строго там, грубо говоря. Там... Она видишь, она видишь, что вначале -то это, как говорится, сболтнуло, что можно в свободной форме написать от руки. Она на заявление? Да. То есть это намек на то, что, ну, как сказать, есть такая возможность, раз, некоторые так делают, два, и так можно проявить свою волю. В вы форме, они тебе еще скажут. Нет, смотри, главное, это, кандидат должен предоставить копию паспорта, копию документов, документов подтверждающих сведения об образовании, Копии документов об основном месте работы или службы. И, а вот, этот, вот три копии предоставляешь, она тебе дает заявление о согласии на обработку персональных данных. Ты его прям тоже на месте заполняешь да. и подаешь. Да. То есть ты приходишь с тремя копиями, она тебе дает одну бумагу, ты ее внимательно читаешь и изучаешь. Вот опять же непонятно, есть, сколько там. Есть, нет, нет. Сколько там страниц, непонятно. Если дадут тебе еще внимательно ознакомиться. Да, да, да. Быстрей, быстрей, да, быстрей. да. Торопят, торопят. А потом скажут, что ты сам виноват, где-то что-то за корючку не там поставил. Ну да. Ну, движуху мы, наверное, вели. Да, то есть, что эти на первом этаже все в шоке. Охранники, эти две тетки. Ну, они, они тоже были удивлены, как так. Весь год все ходят в масках, а эти прошли без масок. И вроде прибежали же, пытались требовать, но не получилось. И сами же дали добро на, на то, что пропустили. А на втором этаже возмутились, как это пропустить. Впервые это, женщина поблагодарила нас за нашу деятельность. Да, это... Прямо тут же, на месте. Бывает, что звонит, там говорят, тихоря. А тут она, она прям, на, на, на, находясь на рабочем месте. Они все вдвоем. Да, сказали в это. Спасибо. Но ну, не, еще не знаешь, что такое благодарственный. Но спасибо, они сказали. Вот только ради этого стоило сходить. Ради вот этого слова спасибо. Да, все. Всем пока. Все, всем пока.